Всем большой привет! Сегодня будем готовить очень вкусные малосольные помидоры. Полный перечень и точное количество используемых ингредиентов будет указано в конце видео. Приятного просмотра! Берем 5 спелых, но твердых не очень крупных помидоров и разрезаем их крест-накрест острым ножом так, чтобы дольки томатов хорошо раскрывались, но держались вместе. Такую процедуру повторяем со всеми помидорами. Затем пучок свежего укропа рубим ножом как можно мельче. Перекладываем его в миску. Выдавливаем туда одну головку чеснока. Добавляем 2 чайных ложки соли. одну чайную ложку черного молотого перца. одну чайную ложку сахара. И хорошенько все растираем. Дальше растворяем 1 чайную ложку лимонной кислоты в 50 мл чуть теплой питьевой воды. Теперь разрезы на помидорах наполняем подготовленной укропной массой. Плотно ее утрамбовываем, чтобы зелень поместилась в томаты как можно больше. Нафаршированные помидоры складываем в любую подходящую посуду. Поливаем их раствором лимонной кислоты, закрываем пищевой пленкой или крышкой и отправляем в холодильник не меньше чем на 5 часов. Вот и все! Очень вкусные малосольные помидоры готовы! Приятного аппетита!